Время суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axel Games. И мы продолжаем с вами Бенди машин Chapter 3, 3. Chapter 3, 3. Нас спас Борис. Я буду называть его исключительно Борисом. И никак не Борисом. Ин. Пау. там Не. А, ну, я так понимаю, он нам помог. Ебать он охуенный. Это он, типа, спасся как-то? Суп hey that lever handle around? Or are you holding it hostage until I make you something to eat? I thought so. Let's see what we got. для бориса? Уф, блять. Для чего мне его готовить? Но мы же видели, что Борис был мертв. Как он может быть жив? И что дальше? Here you go. Прикольно. Let's see what's out there. Don't wander off. а все свои те банки я растерял, получается. Это можно прятаться? А, Борис со мной идет. Заебись. Вот и фонарики подъехали. Он идет впереди, ему похуй. Он ничего не боится. А мы случайно не внутри машины. Did you hear that? Yeah, me either. Он же с нами не разговаривает. Как ты думаешь, как он тебе отвечает? вентиляция о вот это мы нашего мальчика отправили Хейвенли, то есть Хейвенли, это ж небеса, небеса, это ж небеса, да? ли небесная, небесная игрушка или божественная игрушка? Бум, нахуй. why is there always something blocking the door gotta be a way through ангельские игрушки там дверь и как мне все это дело чинить сюда я не могу пройти так, ну посмотрим куда ведут провода конечно же сюда вот эти штуки прочистить испытал. Гол. Гейл. Гейл. ⁇ баный в рот, блядь. И чё нахуй. Поет она круто, но мне, блядь, страшно. Я вижу я я пришел. Алиса. Лиса. Если ты достоин хаи с ангелами. А, то есть она меня не кокнула. Уже неплохо. То есть тут все маленькие игрушки, которые делали, они почему-то живые. The Demon, The Angel. Пошли к демонам. Там веселее. Как говорят, там бесплатный Wi-Fi, все дела. Так, это тоже можно прятаться, видимо. Блядь, дебил. Борис, ты мы можем использовать Прости, Борис. Он со мной? А он просто пошел, блять. Looks а почему он не пошел другой в другой? Збучи ah! сука, пошел нахуй, блять. боебина блять <звы> буча ген куда вот это в натуре буча ген Мы с Борисом нормально так гуляем. Левел Кей. бэк Суп избик она. А другое у нас едят? Ты моя фанатка Да, за криками не хватало вследовать There's a whole twisted world out here. <смех> Но посмотрим, что там я приготовила, подруга. Я воспользуюсь лестницей. Зачем? Во Борис побежал но она такая секс, пиздец а! Да ладно. Борис. Тоже борис. У них у этих Борисов, как будто из груди что-то достали, видите? Ебать. Дура больная. Юзи бы был Он даже меня Элис. Может, это она есть, Элис? Наверное, там она и есть. Вот это Сьюзи Кэмпбелл, она стала Элис. Там этот Гуфи идет со мной? О, Гуфи, и пес у него был пута. А вот она. А, моя масло, моя сладкая дева лица. Ну, бля, она уже не такая красивая, как могла быть. А это, знаешь, на кого похож? На Линкольна. Пауэлл – Что у тебя с лицом, блядь? Well like, like вы же сами на эти чернила и полезли, дебилы. А вот и что? И здесь у нее куха поехала. Каких одолжений? А, то есть она за меня. Короче, она за меня. Ну, она такая красивенькая была. А где мой буфи? Он ушел куда-то? Мне кажется, теперь он будет против меня. Раз мы теперь помогаем этой пизде. Больной. Три специальные... Понял. Ебать Вот эти три издали Надо найти игрушку, мелодию и краску Ну вот игрушка Да, игрушку другую Надо найти Блять, ну догонялки, только догонялок мне не хватало. Там, картинка с мелодией. Сука. Дам по жопе, блять. Блять. Не заметил у ⁇ по жопе. Где мелодию-то искать? Было сказано, что это комната с мелодией. Но опять же, я могу ей... На, сука, нахуй. Могу и ошибаться, блять. Туалет какой-то, блядь. На, блядь, по жопе свою. Я слышал, как дверь открылась. надо куда-то подруги бегать, блять. А я мог на лифте подняться, да? Ну ладно. Там деталь нарисована Значит, нам, наверное, туда за деталькой Не за ключом, точнее, правильно? А у меня там не совсем ключ был А, так, ебаный рот Как мне пройти? Пойдем еще выше Книга, игрушка Там можно спрятаться. что я походу заблудился. А, это возрождение мое Так может я выгляжу как Бензи просто В этом все делаю Ёбушки воробушки блядь, Куда мне несет Это что за хуйня? <связи> ключ, ключ, ключ гаечный. Почему <связи> не могу его взять. Загадки все веселее и веселее О, мой друг видимо, куда-то не туда приехал, да? Выглядит как пощечина. Это двери. Давай-ка на одиннадцатый попробуем назад вернуться. Так, значит, не одиннадцатый. Значит, левел Кей. Ну, мы с него начали правильно три специальные шестеренки искать коробки передач на уровне кей все видите you he every пошел нахуй отсюда Долбоёб, иди сюда нахуй. One down. А! уёбок. Вот левел клей. Мне не нужно было туда идти, мне нужно было сюда пойти. О, я могу здесь спуститься. Но не буду. Ледис. Джентльменс. Давай вылазь. Такие уже предсказуемые, просто пиздец. У меня тут есть банки из-под майонеза. О, сразу светло стало. Три специальные шестерен. Это же и есть левел кей, правильно? Нам нахуй по голове, блядь. Так, две есть. Ну, там, наверное, третья. Да? Ah, Вернуться к Ангелу. Окей. Я хоть правильно иду? Ебать, я где вообще? Ой, опять заблудился. пошли сюда. Правильно? Nothing Потом пошли here. сюда. Да, вот. Вон бить. Долбоёб! Так, а она на каком этаже? На взглядом? Very... <звы> да, она здесь. Вон туда я зашел случайно. А как мне и принести их? Прикольно. Что надо? Массивные искатели на одиннадцатом уровне. Always on time. Прикольно, что он со мной катается. Как передвигаться тихо? Или типа она мне ботинки сделает? Мне yeah, yeah, нужно yeah, поесть. Кринжово yeah. нахуй. Yeah. Реально стрёмно. Ладно, побаловались и хватит. Не успел нахуй? И где он появился? Ох ебась! Нихуя он жесткий! Ёбаный в рот! Прятаться-то негде. Блять, хоть один шкаф дайте. Блять. Блять. Сука. Ох. Ладно. Остальные задания будем проходить потом. Бля, на самом деле офигенно. Особенно вот эти вот погони, они, блядь. Ой, блядь. Да, да, да. Этот в руках заковало. О, офигенно. Офигенно просто, блядь. Почему я раньше в это не играл? Ладки мои, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями в комментариях. Я вас всех обнимаю, целую, обнял, приподнял. Желаю всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и до скорых встреч и всем пока.